Доброй временной точки, мои дорогие наборы символов алгоритмой системы. С момента выхода видео про змейку прошло 3 дня. Судя по статистике, оно не зашло. На нем сейчас 90 просмотров. И именно поэтому я решил сделать еще одно видео. Улавливайте логику, куда? Но ее тут нет. А -а -а. Мне просто захотелось, поэтому сегодня вы лицезреете меня. Очередной раз. Но, что же, просите вы, ты собираешься делать? Ведь ты уже сделал видео о такой шикарнейшей игре, как Змейка. И что может быть выше этого? Что, куда вообще стремиться? Ведь что может быть лучше идеала? А я скажу вам да. Вы правы. И стремиться уже некуда, когда достиг вершины. Поэтому я решил взять жанр попроще и сделать шутер. Bye, have a great time. Но чтобы было интереснее, не обычный шутер, а с элементом замедления времени. И сегодня будет игра в стиле Super Hot. Ну, если по-русски супер хот. А если еще и перевести, то будет везде сколько горячая Погнали. Движок, как обычно Unity 3d сейчас вы наверное охуеете, но я прихожу в Steam открываю программу что тут у нас Fuse запускаю Fuse и делаем какого-нибудь персонажа вообще похер какого тыкаем все по стандарту экспортируем в bg сохраняем ок okay. далее переходим в 3d max Перетаскиваем нашего сохраненного персонажа и накидываем модификатор Optimize. Получаем вот такой вот результат. Теперь наш персонаж похож на астрал Аптека. Это то, что нам нужно. Сохраняем, экспортируем и переходим в экзаму Далее раскидываем ключевые точки для создания костей. Запускаем авторигинг, Ждем. Получаем вот такой вот результат. Радуемся. Окей. Подбираем анимации. Бегах, выстрела, спокойствие. Все, что нам нужно переносим нашу модельку в Unity, достаем модельку, смотрим на сцене, что мы получили. создаем папки с анимациями, создаем аниматоры для наших будущих персонажей, создаем материал, накидываем на него, настраиваем материал, распакуем анимации, настраиваем аниматор, смотрим, неплохо Далее, нам нужно оружие. Можно было бы создать модельку оружия самому, но я решил продемонстрировать вам официальный магазин Unity, это Asset Store. Здесь куча разнообразных моделей, на любой вкус и цвет, как платных, так и бесплатных. Я нашел неплохой вариант оружия, скачал его, импортировал. Далее достал пистолет, настроил его, расположил в руке, настроил материал, создал эффект выстрела. Вот что вышло. Далее я настраиваю сцену. Цену буду делать из обычных примитивов прямо в движке. Пол, как обычно, по стандарту Plane. Остальные декорации из кубов. Далее создаем самого игрока. Я создал примитив капсулу, накинул на нее character Controller. И засунул под все это дело камеру. Также накидываем коллайдер на врага и создаем скрипт персонажа. Далее переменные это скорость передвижения персонажа, его урон и скорость течения времени. Максимальная и минимальная. Вектор 3 для передвижения персонажа и ссылка на контроллер. Потом прописываю переменные для здоровья, метод для здоровья, метод для столкновения коллайдера. Метод для столкновения коллайдера я прописал, чтобы коллайдер мог толкать предметы с физикой. В апдейте я прописал гравитацию и способ передвижения. Еще прописываем скорость поворота и ссылку на трансформ головы. Прописываем поворот персонажа. Далее идет работа со временем, обращаемся к timescale, прописываем изменения времени во время движения, когда мы стоим, либо крутим камеры. Также добавляю ссылки на элементы интерфейса, в старте я блокирую курсор, создаем скрипт врага, добавляем ссылку на transform цели, в старте целью назначаем игрока, ищем его по тегу, также добавляем переменную, которая будет отвечать за дистанцию атаки. В апдейте проверяем, если есть цель и дистанция между ней больше дистанции атаки, то назначаем агента движения до нашей цели. Выключаем анимацию атаки, если она включена, прописываем функцию прицеливания, выносим все это в метод. Создаем метод для движения, для прицеливания и для остановки. Прицеливание, если враг видит персонажа, это проверяется Ray Custom, то он начинает атаковать. Если же не видит, то он продолжает двигаться. Создаем метод, который будет отвечать за повреждения. В методе повреждения отнимаем здоровье. Если здоровье меньше нуля, то враг останавливает. называется анимация смерти, уничтожаются все лишние компоненты, включая этот скрипт. Создаем скрип пули. На пуле будет висеть коллайдер, и сам скрипт будет состоять всего из одной функции. Он trigger Enter. Если пуля с чем-то сталкивается и объекту, с которым она столкнулась, можно нанести урон. Она наносит урон, создает эффект повреждения и после всего она уничтожается. Также я создаю скрипт игрового контроллера, где будет считаться убийство и которое будет спавнить врагов. Создаем переменную для максимального количества врагов для времени спавна, также создаем переменную для счета убийств, создаем лист для записи у него врагов, создаем метод спавна и метод убийства. В вот апдейте вызываем метод спавна по таймеру. Пан происходит следующим образом. Если количество врагов на сцене меньше максимального количества, то мы спавним. Также создаем массив для точек спавна. Запикаем на DopMesh на сцене, проводим работу с интерфейсом Создаем нужные нам текстуры. Проверяем. Настраиваем освещение. Регулируем по своему усмотрению. Также заканчиваем работу с настройками префаба нашего врага и его анимациями. Создаем эффект повреждения, брызгов крови. Создаем префаб пули. Раскидываем точки для спауна. И тестируем, вот что у нас получилось. Хочу заметить то, что весь код я пишу полностью на импровизации. Без всякой подготовки и заранее заготовленного сценария. Просто по своим ощущениям. Можно реализовать еще многое, можно добавить прыжок, можно добавить разрушение меша, врагов и разные интересные штуки. Исходник я прилагать не буду, но если вы захотите, то позже он появится в описании. По классике, если вам нравится такой формат, вы можете показать это своим лайком, комментарием и подпиской. Если вы хотите более глубоких обучений, скриптингу, моделированию, работе в Unity или может быть даже в каких-то других движках, пишите. Самая деятельность на канале будет полностью зависеть от вас. Ну а на сегодня все, всем пока-пока.